Добрый день. Отпишитесь, пожалуйста, в чате, как связь, есть ли изображение, звук. Отлично. Светлана, Надежда. Слышно хорошо? Так, ну я думаю, мы долго задерживаться не будем, ждать. Если нет видео или звука, то перезагрузите, пожалуйста, страницу «Обновите» на F5, либо в браузере на стрелочку «Перезагрузите». Так, сейчас видео у вас появилось? Либо можете из электронной почты повторно пойти, пройти по ссылке вебинар, зайти заново. Так, ну давайте начинать. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Анастасия Зинченко. Я являюсь аккаунт-менеджером электронного магазина OTC Market. Сегодня вебинар будет посвящен работе в электронном магазине. И начнем с того, что такое OTC Market, электронный магазин. Система электронных торгов OTC Market – это электронный магазин для государственных, муниципальных, корпоративных заказчиков и поставщиков, созданный с целью проведения закупок в электронной форме по 44-му, 4-223 закону. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Еще раз в чате, пожалуйста, поставьте плюсики, если у вас демонстрация пошла. Если у кого-то не работает видео или звук, пожалуйста, перезагрузите страницу в браузере, либо попробуйте еще раз из электронной почты по ссылке перейти в вебинар. Так, отлично. Демонстрацию видно, да? Угу. Хорошо. Значит, продолжаем. Электронный магазин OTC Market у нас находится на нашем сайте otc.ru. Для того, чтобы начать работу в электронном магазине, вам нужно зарегистрироваться у нас на сайте. Когда вы вышли на сайт, здесь у нас есть кнопочка «Зарегистрироваться по ОЦП». Нажимаем ее, и у вас открывается окно регистрации пользователя». Сейчас я вам буду демонстрировать работу на нашей учебной площадке. Там немножко по-другому выглядит интерфейс, но суть одна и та же. Итак, нажимаем кнопочку «Регистрация». У нас на сайте можно зарегистрироваться двумя способами. Первый способ – с помощью электронной подписи. Выбираем сертификат нажимаем ОК. Система автоматически подгружает данные сертификата, фамилия, имя, отчество, на кого выдан сертификат и организацию на название и на днкпп и ОГРН. Вам нужно будет заполнить вручную электронную почту вашу. Далее вы придумываете себе Логин, по которому будете заходить в личный кабинет, придумываете пароль. Далее подтверждаем пароль еще раз и указываете свой контактный телефон. После того, как данные заполнены, нажимаем. «Контакт». Ставим галочку, что я являюсь уполномоченным лицом с правом работы на площадках. И ставите галочку на согласие обработку ваших персональных данных. После того, как вы это все заполнили, вы нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». После этого вы заходите на свою электронную почту, которую прописывали. Вам придет письмо от площадки OTC, через которое вы пройдете по ссылке. Таким образом, регистрация будет завершена. После этого вы попадаете на окно авторизации, где уже входите с помощью электронной подписи. Если вы регистрировались без электронной подписи, просто по логину и паролю, здесь вы выбираете, как вы заходите в личный кабинет, просто пишите логин и пароль, либо входите по вашей электронной подписи, по которой пришла регистрация. Итак, мы с вами зашли в личный кабинет, с правой стороны вверху у нас по умолчанию выбрана роль поставщик. Вы подводите мышку, выбираете роль заказчика, далее у вас выйдет окно, где нужно будет выбрать секцию, в которой вы будете работать. Сейчас я продемонстрирую. Вот после того, как вы выберете роли заказчика, у вас высвечивается список секций. Ну, допустим, вы работаете в Иркутской области, ставите чек-бокс на Иркутской области. Если вы являетесь муниципальным заказчиком, также это отмечаете. Нажимаете кнопку «Выбрать». Выбор секции происходит только один раз после регистрации на площадке. Выбрали мы секцию. Далее, чтобы нам с вами начать работать в электронном магазине, Слева в меню нужно нажать «Управление закупками», «Закупки через электронный магазин», «Раздел закупки». Здесь у нас показаны все закупки, которые у вас были созданы в электронном магазине, вся информация. Чтобы создать новую закупку, нажимаем на кнопку «Создать закупку». Итак, сейчас нам с вами нужно заполнить наименование закупки. Допустим, будем закупать канцелярию. Срок окончания подачи оферт – это та дата, до которой поставщики смогут вам подавать свои предложения. Плановая дата заключения контракта – здесь вы ставите ориентировочную дату, когда вы планируете заключить договор с поставщиком, и срок выполнения работы оказания услуг – это дата по договору. Далее раздел «Срочная закупка». Если вы хотите выставить закупку на 24 часа, то вы можете поставить чекбокс то есть закупка у вас будет активна в течение 24 часов. Только для субъектов малого предпринимательства, если нужно, тоже выставляете. Только для поставщиков с ЭЦП. Если хотите, чтобы на вашу закупку выходили поставщики, у которых есть электронная подпись, также ставите чекбокс «Да». И самое последнее, мы выбираем правила закупки. Выбирайте закон 44 или 223. После того, как информация заполнена, нажимаем кнопку «Сохранить» и у нас открывается черновик нашей закупки и присваивается номер. Здесь также повторно можно отредактировать сроки или номинования. Спускаемся ниже. Закупочная документация. В этом разделе вы можете подкрепить проект договора, техническое задание для поставщиков, либо можете здесь в документации подкрепить анкеты участников или запросите от поставщиков лицензии, либо сертификаты, чтобы в свою очередь поставщики в оферте подкрепляли данные документы. Загрузили документацию, а далее спускаемся к разделу спецификации закупки. Спецификацию закупки можно заполнить тремя способами. Первый способ – добавить позицию. Висают у меня. Так, а здесь мы с вами сейчас я быстренько скопирую, чтобы не задерживать. ОКПД 2, допустим, у нас будут простые карандаши, наименование карандаши. Здесь я все копирую. Здесь вы можете описание более подробное прописывать. Можете прописывать марку карандашей. Далее раздел «Цена» указана. Вы можете оставить «Да» и прописать за какую цену, начальную максимальную цену. Можете поставить «Нет». То есть останется 0. и поставщики таким образом будут предлагать свою стоимость, свою цену. Мы укажем цену за единицу, допустим, 5 рублей. Количество 10 штук. Единица измерения штуки у нас выбрана. Сохраняем эту позицию и переходим назад в закупку. В спецификации у нас появилась одна позиция «Карандаши». Второй способ заполнения спецификации – добавить позицию «Быстрое редактирование». Название заполняем ручки, нажимаем на раздел «ОКПД-2». У нас система автоматически подыскивает нужный нам ОКПД. Мы его выбираем, прописываем цену, прописываем количество и выбираем единицу измерения. Чтобы сохранить строку, нажимаем на галочку. Это такой более быстрый и удобный способ заполнения спецификации. Если у вас спецификация большая, то есть вы закупаете много товаров, советую скачать шаблон импорта предложений. Выглядит он таким образом. У меня подготовлены, заполнены уже. То есть вы его заполняете вручную. Присваиваются номера. Список спецификаций, ОКУПД 2 заполняете, начально максимальную цену прописываете, количество и единицу измерения выбираете. После того, как вы заполнили файл Excel, вы его можете подгрузить на кнопку «Импорт». Выбираем нужный файл, и у нас с вами прогружается спецификация. Таким образом, вот у нас список прогрузился. Если что-то вы хотите удалить, Можете нажать справа на крестик, у вас удалится позиция. Допустим, удаляем ручки, карандаши повторные. Если у нас не прогрузился ОКПД-2, можно его отредактировать. Нажимаем на карандашик, редактируем ОКПД-2, выбираем подходящий и сохраняем. После того, как мы заполнили спецификацию, мы спускаемся в раздел «Адрес поставки». На кнопку «Добавить адрес поставки» нажимаем. Здесь открывается окно, где мы заполняем адрес. После этого нажимаем кнопку «Добавить и закрыть». У вас адрес сохранится, и все ваши адреса будут выходить в контекстном меню, где вам нужно будет только выбрать его. Также можете его отредактировать. Адрес выбрали. Дальше раздел «Оферты поставщиков». Здесь вы увидите оферты от поставщиков, когда поставщики выйдут к вам на закупку. После того, как мы все заполнили, мы еще раз проверяем. Также, если что-то хотите, можете отредактировать. Сохраняем нашу закупку. И активируем. Нажимаем кнопку «Активировать». Выходит окно приглашения поставщиков». В данном окне вы можете прописать ННН-поставщика. Если поставщик зарегистрирован в нашем электронном магазине, вам система выдаст его по поиску. Вы можете его выбрать. Если поставщик не зарегистрирован, вы можете его пригласить по электронной почте, просто вбив электронку в данное окно. Либо вы можете просто активировать закупку без приглашения поставщиков. Нажимаем кнопку «Активировать». И в течение 10-15 минут наша закупка будет доступна для поставщиков на витрине поиска закупок. Итак, сейчас посмотрим от лица поставщика, как выглядит. От лица поставщика витрина закупок выглядит таким образом. Поставщик находит закупку. Сейчас скопирую номер. Нажимает кнопочку ⁇ Перейти на площадку ⁇ И поставщик видит, закупка у нас на канцелярию, видит общие, общие сведения о закупке, кто является заказчиком, по какому закону закупка у нас, сумму контракта, видит сроки проведения процедуры, срок окончания подачи оферт, плановую дату заключения договора. Далее поставщики видят раздел «Закупочная документация». Здесь они могут скачать документы, ознакомиться с ними. Далее мы видим адрес поставки и раздел «Спецификация». Подаем оферту, нажимаем кнопку «Сформировать оферту». У нас открывается черновик оферты. Здесь «Поставщик». Прописывает свои цены, по которым он готов предоставить товар. Так и последнее. Если поставщик работает с НДС, то он выставляет чекбокс НДС и выбирает процент 10 или 20 После того, как поставщик заполнил спецификацию, он может подгрузить необходимые документы. Это могут быть лицензии, сертификаты, либо анкеты участников. Далее поставщик сохраняет свое предложение и нажимает кнопку отправить заказчику. Итак, оферта у нас отправлена. Возвращаемся на сторону заказчика. Управление закупками, закупки через электронный магазин, раздел закупки. Вот здесь видно нашу последнюю закупку. Нажимаем на номер, заходим внутрь закупки. Спускаемся до раздела. Оферты поставщиков, и видим, что у нас есть одна оферта. Чтобы рассмотреть ее более подробнее, нажимаем справа на карандашик. Открывается оферта, где мы видим, по какой цене поставщик нам готов предоставить товар. Видим общую сумму. Если нас все устраивает, то мы принимаем предложение поставщика. Если нет, можем отклонить, прописав комментарий, по какой причине мы отклоняем закупку, предложение поставщика. Нажимаем «Принять предложение» и у нас формируется черновик заказа. Если у кого-то постоянно вылетает, то у нас будет запись вебинара, то есть вам рассылка на электронную почту будет, можете потом повторно посмотреть. Итак, мы сформировали заказ для поставщика. Если вы хотите сразу отправить заказ, нажимайте кнопочку «До «Да, отправить». Но я все-таки рекомендую отправлять позже, потому что у нас тут есть возможность подкрепить договор для поставщика. Спускаемся в раздел «Договоры» и подкрепляем заполненный договор с реквизитами поставщика. Договор подкрепили. Также, если вы ошиблись, можно удалить договор, подкрепить заново и отправляем заказ поставщику. Заказ отправлен. Как это выглядит со стороны поставщика? Поставщики у нас работают в разделе управления продажами, продажи через электронный магазин, раздел заказы и договоры. Поставщику у нас пришел новый заказ, который отмечен восклицательным знаком. Заходим внутрь. Сейчас прогрузится страница. На этой стадии поставщик оплачивает комиссию в размере 1% от суммы заключаемого договора. В данном случае комиссия составит 40 рублей. На этом этапе поставщик также может внести изменения в этот заказ, отправить встречное предложение. Допустим, поставщик готов предоставить вам большее количество товара на сэкономленную сумму, либо у поставщика нет наличия нужного количества, он может уменьшить его. Если поставщика все устраивает, товар в наличии есть, он подтверждает заказ и переходит к подписанию договора. Итак, наш заказ перешел на стадию заключения договора. На данном этапе поставщик может подписать договор как в электронном виде электронной подписью, так и может предложить заказчику заключить договор на бумажном носителе. Давайте в данном случае подпишем договор электронной подписью, нажимаем кнопку «Подписать», выбираем электронную подпись и идет процесс подписи документа. После того, как у нас договор подписался, мы видим значок электронной подписи. Как это выглядит у нас со стороны заказчика? Управление закупками, закупки через электронный магазин. Теперь нам, нужно, нам нужен раздел "Заказы и договоры". Наш с вами заказ находится на заключении договора. Мы заходим в него. Видим, что поставщик поставил свою подпись, и также подписываем договор. Все, у нас договор заключен в электронном виде, об этом есть соответствующая надпись. Также вы можете договор расторгнуть, если в этом вдруг будет необходимость. Нужно нажать кнопочку «Расторгнуть», прописать комментарий по какой причине. И со стороны заказчика нужно нажать кнопку «Расторгнуть» и со стороны поставщика. Когда у нас договор заключен, могут возникнуть такие ситуации, когда вы заключаете дополнительное соглашение. На данной страничке можно найти раздел «Дополнительные соглашения», куда вы можете подкрепить документы этого дополнительного соглашения и также подписать его электронными подписями со стороны заказчика и со стороны поставщика. Для отчетности вы можете скачать архив документов по этой закупке, который будет содержать электронные подписи заказчика-поставщика. Будет в этом файле договор наш подписанный в формате Word, а также в формате PDF с оттисками электронных подписей заказчика и поставщика. Это я вам показывала вариант заключения договора в электронном виде. Давайте сейчас покажу, каким образом будет выглядеть заключение договора на бумажном носителе. Допустим, вы хотите заключить договор с поставщиком на бумаге. Вы нажимаете кнопочку «Предложить заключить договор на бумаге». У вас появляется соответствующее уведомление, что вы предложили поставщику заключить договор на бумажном носителе. И поставщик также заходит в эту же закупку, и это действие подтверждается своей стороны. Поставщик действия подтвердил, вы заключили бумажный договор и в эту закупку в раздел «Договоры» подкрепили скан подписанного договора. Этого будет достаточно. Таким образом, закупка у вас будет завершена. Сейчас я вам продемонстрировала способ заключения договора через размещение закупки. Также в электронном магазине есть вариант заключения прямого договора через каталог поиска товаров. То нажимаем на кнопку «Поиск товаров» и вы попадаете в электронный магазин, в каталог предложений поставщиков. Здесь поставщики размещают свои объявления, свои прайс-листы. Допустим, вы нашли подходящий вам товар, его выбрали, добавили его в корзину, он у вас будет находиться вот здесь сверху в корзине. И уже из корзины вы напрямую отправляете заказ поставщику. То есть вы не тратите время там, на закупку 24 часа или там, 72 часа. Вы сразу напрямую выбираете конкретного поставщика товар и направляете ему заказ. Вот. Из корзины вы оформляете заказ. И по аналогии с предыдущим разом мы добавляем договор. И уже отправляем заказ поставщику, где поставщик его подтверждает, и вы подписываете либо электронно, либо подписываете бумажный договор. Так, вот сейчас я вам продемонстрировала вкратце работу в нашем электронном магазине. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать в чате. Сейчас отправлю свои контактные данные. Если у кого-то остались вопросы, вы можете связаться со мной, либо задать вопросы мне на электронную почту. Если у кого-то есть вопросы, можете их в чат задать. Если нет, то у меня в целом все. Так, я так понимаю, на данный момент вопросов нет. Хорошо. Вопросов нет. Спасибо. Спасибо большое вам за внимание. Контакты, пожалуйста, себе скопируйте, сохраните. Если будут вопросы, обязательно обращайтесь. Будем рады с вами сотрудничать. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.